любовь превыше всего, если человек что-то делает не по любви, не из-за любви к человеку, то это пустая трата времени, если вы хотите кому-то что-то доказать или вы обижены на какого-то человека и вы его обсуждаете или осуждаете, то это пустая трата времени, вы это делаете себе в осуждении. Вы будете отвечать за то, потраченное время впустую перед Богом и за то, что вы осудили несправедливо другого человека. Все, что бы вы ни делали, вы должны делать только по любви и только из любви к человеку. Если вы увидели в человеке какую-то проблему, которая ведет этого человека в ад, не нужно злиться на этого человека, не нужно заставлять этого человека не делать то. Ваша задача предупредить этого человека из любви. В кротости, с любовью, просто скажите ему, если ты так будешь продолжать жить, если ты продолжать будешь так делать, ты закончишь в аду. Но если ты избавишься от этого, то Бог благоволит к тебе. Потому что святые только войдут в жизнь вечную. Если человек грешит, если человек живет обычной своей жизнью, обычной мирской жизнью, называя себя христианином, то это путь в ад. И вам нужно предупреждать этих людей, вам нужно говорить что так не должно быть, так не должно быть, но не злиться на них, а все делать по любви и из любви к этим людям они вам ничего не должны, они никому ничего не должны, они сами вправе выбирать как им жить, так или так, но то какое они примут решение на этой земле и как они будут жить на этой земле определит где они будут проводить вечность ваше дело же их только предупредить но не злиться на них не кричать а с любовью и в кротости предупреждать да благословит вас Господь наш Иисус